Наши так называемые лидеры продали нас Западу. Уничтожили нашу культуру, нашу экономику, нашу честь. На нашей земле пролилась кровь. Моя кровь на их руках. Они оккупанты. Все американские и британские войска Немедленно покинуть территорию России. Или же пусть готовятся к последствиям. Либо мы сейчас захватим центр управления Пуском, либо завтра мы этот мир не узнаем. Получено разрешение на сброс. Группа Си пошла. Приближаемся ко второй зоне сброса. Группа Б ждать сигнала. Ко мне! Где Грикс? Не знаю, сэр. B6. Сержант Грикс активировал свой прием и передатчик. Он в полукилометре от вашей позиции. На юго-западе. Прием. Мы уже в пути. Конец связи. Поехали! Техника с фронта. Террорист нейтрализован. Вперед! Вижу противника. Противник убит. Все чисто. Грикса, должно быть держат в одном из этих зданий. В этом подвале есть проход. Пойдем через него. Всем тихо. Вперед! Есть попадание. В комнате все чисто. Ну и даже чисто. Поднимаемся на второй. Вниз. Вас понял. Продвигаемся к следующему зданию. Всем тихо! Соуп, разведай обстановку. А? Солнце встает. Время на исходе. остальные Грикс 678 45 20 56 Знаешь, товарищ, Женевской конвенции вещь хорошая. Мы это же чисто поднимаемся выше. Так что побереги нервы и просто ответь на мои вопросы, хорошо? И сколько этих остальных? Грикс 678. Кто твой командир? Скоро здесь. Кажется, мы на месте! На вашем месте я И готовиться к штурму! Юр, где ножовка? Я думал, она у тебя. Пошли, пошли, пошли! Все чисто. Соу, освободи Грикса! Живее! Наконец-то, черт возьми! Я уж думал, вы меня тут бросили! Я так и хотел сделать! Но ты же зажал всю взрывчатку. Все в порядке? Да, готов идти. Хорошо. Первая группа, мы нашли Грикса. Выходим из второго здания. Нужно нейтрализовать ту башню, чтобы передовые группы смогли пройти через ограждение под током. Вражеские вертолеты. си 6 Доложите обстановку. Прием. Вторая группа на позиции у периметра. Ждем, пока вы отключите электричество. Прием. Вас понял? Соуп, устанавливай взрывчатку. Пошел. Взрывчатка установлена. Всем отойти. Соуп, выполняй! Электричество отключено. У вас 20 секунд. Вас понял, идем в периметр. Всем ждать сигнала. Резервное питание через 10 секунд. Ждать сигнала. 5 секунд. Хорошо, мы прошли. Б-6, будем ждать вас в пункте сбора. Конец связи. Вас понял, вторая группа. Выдвигаемся, конец связи. Открывай ворота. Вперед! Вражеские вертолеты. Здесь скоро станет очень жарко. Бери и остальных, и прочиши базу. Мы с Гриксом постараемся найти другой путь. Контакт к западу! Осколочная! Граната пошла, цель не тр... дроже гранатометки на крышах. Прикройте. Потеря! Все чисто. Get it. Все чисто. Вижу, Нужен огонь поддержки. Я не могу этого Ногой поддержки! Постреляйте по тем парням! У вам бананы, идиоты! Вижу, брат! Пехота врага на юго западе Внимание, нейтрализован. Эй, кретины, Б-6, внимание, к вам направляется три грузовика с пехотой. Т-6, снайперская группа 2. Выходим из-за леса на юге. Не стрелять! Это американские снайперы! Рады вас видеть, парни. Мы прикроем вас, как только пересечете пере... выяснить у русских коды отмены. Конец связи.